Народ, богоносец мы, народ, победитель, будем резать друг друга, а вы поглядите как... <связать> <связать> <связать> <связать> Стойте, я лужу снимаю. Кстати, Вадим, у меня вопрос. Да -да. А сколько сегодняшняя тренировка будет стоить? А? Сколько сегодняшняя тренировка будет стоить? Кому? Нам? Тебе? <связать> Нет, ну, чтобы ты понимал, некоторые школы проводят такие семинары за деньги. Всем снова здрасте, это снова мы, это снова я, и сегодня мы находимся в КНБ Апрелевка. Так, отходи. Вы немножко это должны были попозже прийти, потому что дождь кончился. Ну вот дождь кончился. Давай еще раз.